Польша в потрясении. Работа в Германии по польской рабочей визе, либо по карте побыту. Такая тема этого видеоролика, потому что в нем, как вы наверняка догадались, мы обсудим возможность легальной работы в Германии в 2020 году по польской рабочей визе, либо карте побыту. А также я скажу вам, почему Польша потрясена, друзья. Всем привет! С вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. Я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше, и этот канал о жизни и работе не только в Польше, но и о жизни и работе вообще за границей. Здесь я рассказываю как о жизни и работе, конечно же, в Польше, так и о жизни и работе в Германии и Чехии, друзья, а в будущем и о той же жизни и работе и в других странах я здесь буду также рассказывать, поэтому если вы во всем перечисленном заинтересованы, то обязательно поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать актуальные видеоролики и прямые трансляции на моем канале. Напишите комментарий под этим видео и поделитесь ссылками на этот видеоролик с друзьями. Также обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы не попасть на обман в Польше. Обман, который может вам стоить круглой суммы, денег а также здоровье в виде испорченных нервов ну что ж не буду долго затягивать и я начинаю как работать в германии по польской рабочей визе либо карте по быту в 2020 году конечно же легально поехали и сразу хочу дать ответ друзья никак ничего не изменилось нельзя работать Легально, по польской рабочей визе, либо карте по быту в 2020 году в Германии, без дополнительных документов. С рабочей польской визой, либо картой по быту, вы можете в Германию поехать как турист. Но работать по этим польским документам, естественно, можно только в Польше. Казалось бы, это очевидно, и это лежит на поверхности. Но, к сожалению, далеко не для всех людей. А напротив, даже для большинства, особенно с 2020 года, Кажется, что по данным документам можно без проблем легально работать в Германии. Это все из-за того, что в интернете есть куча мошенников. Как псевдоагентств по трудоустройству польских, фирм однодневных, так сказать, так и просто работодателей, как бы работодателей, которые на самом деле просто мошенники, которые хотят вытянуть с вас деньги за так называемую рабочую польскую визу, по которой вы якобы сможете работать в Германии без проблем. Ведь... Большинству известно, что с 2020 года Германию упрощает правила трудоустройства зарабищан у себя. Ну и соответственно, очень многие люди, особо в это не углубляясь, думают, о, так без проблем, значит сейчас 100% можно работать там спокойно легально по польским документам. На самом-то деле это все абсолютно не так, друзья более подробно о том, как трудоустроиться на работу в Германии легально уже сейчас и что нужно начинать делать, как подать заявку на трудоустройство в Германии уже сейчас, я рассказываю в видеоролике, который появился вот по этой ссылке. Проходите, ознакомляйтесь. Но а что касается того, как поехать на работу в Германию по польской рабочей визе, потому что по карте побыту сразу говорю, это вообще отпадает, вы не можете поехать. Ну и собственно, как поехать по польской рабочей визе уже сейчас, потому что Упрощает Германия трудоустройство для людей из стран, граждан стран не Евросоюза у себя с марта, с 1 марта 2020 года. На данный момент еще ничего не упрощено. И смогут там трудоустраиваться на данный момент по предварительным данным люди, у которых будет знание, как минимум коммуникативное знание немецкого языка. Это так более поверхностно. Подробно расскажу в видеоролике, о котором я говорил. Ну а сейчас, собственно говоря... Можно поехать по польской рабочей визе, только имея дополнительную визу в Андер Эльста, и только в командировку от польского работодателя, для которого и на вакансию которого вы открыли эту самую рабочую визу. То есть изначально вам нужно будет приглашение на работу полугодовой от этого работодателя. По приглашению вы открываете польскую рабочую визу. И если этот работодатель хочет отправить вас в командировку в Германию, вам дополнительно нужно будет еще открыть визу так называемую визу Вандер Эльста, дополнительную к этой рабочей польской визе. И работать в Германии легально вы при этих всех условиях сможете не более трех месяцев в течение полугода. Но польские работодатели и вообще Польша в целом, то есть чиновники, работодатели, директора предприятий и агентств многих, они просто в шоке и в стрессе из-за того, Сколько людей верят в то, что по польской рабочей визе можно трудоустроиться в Германии. И какая волна обмана людей пошла с 2020 года, особенно по этому поводу. Очень многих людей обманывают мошенники вообще без какого-либо труда. На фоне той информации, что Германия упрощает у себя трудоустройство. Люди, не углубляясь в суть вопроса, верят мошенникам, которые распространяют информацию в интернете. Которая говорит о том, что они вас трудоустроят без проблем. В Германии по польской рабочей визе, будучи якобы агентством по трудоустройству особенно, потому что агентства этого вообще не могут делать, даже с визой Ван дер Эльста. И волна обманов и людей, которые верят таким мошенникам, утроилась с 2020 года. Я, как польские работодатели, общаюсь с другими работодателями. Я в шоке и многие другие в шоке и просто в недоумении, почему люди верят в такие сказки. Какие документы конкретно нужны для визы Вандер Эльста, расскажу вам сейчас. Внимание на экраны. Документы, которые необходимо предоставить в генконсульство для визы Вандер Эльст, заполненную анкету в двух экземплярах с подписями работника с указанием личных данных, целей поездки и другой информации, бланк можно взять в консульстве ФРГ или распечатать с их сайта, заполняется на немецком языке, загранпаспорт работника действительный не менее 6 месяцев, документы разрешающие пребывание и трудовую деятельность в Польше, срок действия документов не может быть менее планируемого срока пребывания по визе в Вандроэльст, фото соответствующее для визы, трудовой договор с работодателем, договор между польским работодателем и немецкой компанией, то есть договор, во-первых, с вашим работодателем польским, ваш договор, и его договор, либо же ксерокопию его договора, вашего работодателя с немецкой компанией обязательно. Заявление от работодателя, что он отправляет работника в командировку с указанием фирмы, места, сроков и краткого описания услуг по страхованию работника А1 плюс карта ЭКУС, так называемая. Оплата визового сбора в размере 75 евро. Визовый сбор не возвращается... Вне зависимости от результата того, дадут вам визу или нет. Друзья, вот это список документов, которые вам нужны для подачи на так называемую визу в без которой невозможно легальная работа в Германии по польской рабочей визе. Я думаю, так будет и в будущем в этом году, во всяком случае. Несмотря на то, что немцы упростят трудоустройство у себя с марта, то есть можно будет проще будет открыть немецкую визу, гораздо проще, чем сейчас. Но это никак не будет связано с польскими визами. По ним вы как сейчас не можете работать легально в Германии без визы в Андересто, а так не сможете и после 1 марта. Во всяком случае, сейчас такая информация. В общем, друзья, если у вас остались вопросы по данной теме, обязательно пишите их в комментарии к этому видео, и я обязательно отвечу на самые интересные из них в видеоформате. формате. Видеоролики под названием Антоха отвечает, скоро он выйдет, поэтому обязательно пишите, поделитесь ссылками на это видео с друзьями. Подпишитесь еще раз напомню на этот канал, если вы заинтересованы в работе в Польше, то можете с актуальными вакансиями, достойными вакансиями, которые я предоставляю, знакомиться, пройдя вот по этой ссылочке, она появилась вот здесь. Также пишите мне вот по этим номерам Вайбер, Ватсап, если вы Заинтересованы в жизни и работе в Польше в будущем, я уверен, скорее всего, будем трудоустраивать и именно достойной работы в Германии людей. Ну и подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Всем, кто там подписан, будут в автоматическом режиме приходить на ваш мобильный телефон. Актуальные вакансии в Польше, а в будущем, скорее всего, и в Германии, друзья. На этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польшей. До скорых встреч. За границей, друзья. Пока!